Здравствуйте! Сейчас я вам покажу, как китайские производители готовятся к Новому Году китайскому. Для того, чтобы их товар лучше продавался, они его упаковывают видите, в коробки. Коробки еще вот нуждаются в таких пакетах. Видите? Это у них Маутай водка. Самая популярная водка в Китае. Также есть вот такая упаковка. Видите? Чтобы было все удобно, взял, понес, подарил. Вот такие у нас еще упаковки здесь есть. Тоже, видите, под них сумки, упаковка, сумка, то есть это неотъемлемый атрибут это чемоданчики кстати мы тоже делаем чемоданчики под их под свои под свою продукцию чтобы нас покупали отдельно заказываем на заводе упаковываем и уже делаем товарный вид также подвергаются упаковке как такие напитки как спрайт кока-кола Соки. Где-то я видел, сейчас покажу. А вот соки. Разного рода молоко. Ну, молоко, естественно, всегда было в упаковках таких. Далее вот да? подсуетился под свои под свою продукцию. Видите, обязательно с ручкой чтобы удобно было занести, вот также мини, так называемые упаковки, это Coca-Cola и спрайт вроде, это тоже напитки. То есть все делается для удобства. Это пиво, пожалуйста, тоже с упаковкой, с ручкой, все как надо. Я видел, как китайцы очень по много грузят и несут узнаваемый товар своим родственникам друзьям у нас так покупают кстати упаковками пива у нас оно упаковано в обычной татропаке да но как эксклюзив такой дик, как сказать диковинка для китайцев многие кстати полюбилось пиво мед наш шоколад и они и, и уже дети своим покупают своим родителям целенаправленно то есть покупают приходят к нам эти также вот здесь все упаковка еще не такого рода ассорти одного бренда в одной упаковке, видите? Тоже приветствуется. Смотрите, он -то смотрит. Здесь у нас орешки. ташки в данном случае но фисташки, орешки все как надо здесь у нас тоже фесташки орешки есть коробочки уже упакованные все просто как бы вот пожалуйста их сумочка с рекламой можно также вот такой вот, пожалуйста, видите, опять упаковка. Вообще, под Новый год зарабатывают больше всего в у, у, у, фабрике по упаковке. Она должна быть яркая, привлекающая, выделяющаяся от других. С то у нас с булочками. Это печенье, которое плохо продавалось весь год. Теперь продают его по 79,90, а раньше на столе 50 юаней максимум а в лучшем случае там и по 15 юаней банка в интернете можно было найти. Это упаковка пива как Циндао. В городе Чиндао. Такие есть коробки на 24 бутылки. То есть большое разнообразие на самом деле. Масло в упаковках даже, понимаете, в чем дело? А вот так упаковывается молоко. Нают в пакетах. Потом идет в таких вот коробках. Коробка стоит 48 юаней. Коробку входит 16 пакетов по 230 мл. Также есть фруктовые с, с начинкой фруктовое молоко. Поменьше коробки. Но дороже. другое уже молоко. Вот так вот. Но кстати, чтобы коробка должна быть такого размера и веса, что человек мог унести ее, хотя бы до машины, а некоторые наши предприниматели, сколько я знаю, завозили сюда, ну, в Китай, муку по 50 килограмм, конечно, никто ее не унесет. Так и не было, кстати, она востребована, сколько. Ну вот, собственно, что я сегодня хотел рассказать, вроде рассказал. Если какие-то еще будут вопросы, пишите, с удовольствием отвечу. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. А вот на нашей ярмарке мы продаем в свои упаковки такие товары, как коньяк, водка и дополнительная упаковка чемоданы ⁇ Золотая Россия ⁇ в честь названия нашей компании. Вот теперь точно до свидания.